Здравствуйте. С приходом весны каждый садовод задумается о своевременной обрезке фруктовых деревьев. И мне тоже придется сегодня делать эту обрезку. Итак, приступаем к обрезке. Среднесуточная температура сейчас где-то около пяти градусов. Тепла, конечно. При высшей температуре нежелательно делать обрезку. Почему? Потому что будет сокодвижение, а обрезку необходимо делать до сокодвижения. Как узнать можно ли делать обрезку или нет потому что если сокодвижение уже идет то обрезка уже будет запоздалая и садовый вар который мы будем применять он просто не будет держаться будет отделяться и в этих местах будет точиться сок поэтому делаем заблаговременно вот примерно вот это теперь я буду вырезать этот побег растет во внутрь он не нужен Берем и до самого кольца вот видим здесь колечко вот до этого кольца 2-3 миллиметра можно взять поближе к основной ветке к этой берем и отсекаем его секатором раз и отсекли все вот так оно должно примерно выглядеть теперь берем обыкновенный садовый вар и будем им замазывать эту рамку теперь замажем садовым варом вар толстый слой не наносим тоненький чтобы потом когда будет температура чтобы Лишний этот жир просто не выплыл оттуда, потому что когда он будет делать потек, соответственно будет идти по стволу и потом будет кара это забиваться и поэтому этого лучше нельзя допускать. Итак, начинаем приступать к основные обрезки. Основные обрезки, которые толстую древесину, режем вот такой садовой ножовочкой. Ну не именно такой, но наподобие этого, чтобы именно садовая была, чтобы она была хорошо острая и дело напил тоненький обыкновенно столярными ножом желательно это делать Те побеги которые вовнутрь смотрят мы их будем обрезать вот видим этот побег смотрит вовнутрь и мы его будем вырезать а это идет наружу вот который идет наружу возле него мы и обрежем прямо параллельно с ним вот как видим вот так он обрезается берем садовый двор и Тоненьким слоем наносим этот садовый вар сюда. Это место, где сделали срез. все вот так вот. Сейчас, как видим, это место, вот так оно садовым варом заделывается. И везде по окружности так буду проходить эту обрезку. Все внутренние побеги буду удалять, которые необходимы мне крона для дальнейшего развития. Это яблоня. Так я и оставлю. Вот так приблизительно выглядит крона после обрезки. Здесь она у меня получилась односторонняя, потому что здесь проход меня будет расти в виноградник, и здесь проход мне необходим к малиннику и к винограднику. Поэтому получилась односторонняя. Выше я буду эту крону расширять. Здесь крона будет расширяться, и в дальнейшем она будет иметь свое равномерное распределение по окружности. И в течение всего периода роста этой яблони будет формироваться своя крона. Вот так приблизительно должно выглядеть дерево после обрезки. Загущенности никакой не должно быть. Середина должна быть осветленная, чтобы солнце хорошо доставало на всю крону веток этих. Все побеги, которые идут вовнутрь, их обрезать, а если идут зеленые, выламывать заблаговременно. И стараться соблюдать крону не загущенную незагущенную.